Всем доброго времени в суток. Каждый будний день команда Универньюз готовит для тебя порцию самых интересных новостей студенчества. В студии Дмитрий Гомжин, мы начинаем. Казанский университет посетили представители корпорации Язаки. В КФУ состоялся кастинг второго сезона шоу НТВ ⁇ Идея на миллион ⁇ Университетские врачи на шаг ближе к лекарству от рака. Представители корпорации «Язаки» прибыли с визитом в Казанский федеральный университет. Подробности в следующем сюжете. Казанский федеральный университет посетила делегация компании «UTCA Америка» во главе с президентом и главным исполнительным директором Рэм Чудхури. Компания является североамериканским корпоративным центром исследований и разработок корпорации «Язаки» — глобального поставщика автомобильных деталей. Гостей встречал проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский. Визит направлен на поиск возможностей сотрудничества с КФУ. Гости посетили Высшую школу информационных технологий и информационных систем и Институт вычислительной математики и информационных технологий. Напомним, что в апреле 2018 года состоялось подписание меморандума о взаимопонимании в сфере совместных исследований между Казанским федеральным университетом и компанией UTC корпорации ЯЗАКИ. Артем Дупичкин, Ленардо Валетяров, Универньюз. 5 июня в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялся кастинг федерального телеканала НТВ на участие в научно-популярном шоу «Идея на миллион». Бизнес-таланты представили свои инновационные проекты в сфере высоких технологий. Подробности далее. «Идея на миллион» – проект телеканала НТВ, который реализуется совместно с государственной корпорацией «Внешэкономбанк». Высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ прошел кастинг второго сезона, где участники могли представить жюри свои уникальные проекты. Разнообразие проектов, оно очень... Приятно удивляет. То есть, например, сегодня здесь в Казани мы собрали проекты со всей республики Татарстан, из Альметьевска, из набережных челнов, отсюда из Казани, из Иннополиса. Мы стараемся показать людей, которые в самых разных сферах придумывают новое. И мы стараемся показать всем, что на своей идее реально заработать, реально сделать успешный проект. По словам организаторов, во втором сезоне расшили региографию кастингов – 11 городов, от Калининграда до Владивостока. Кастинги уже прошли в Новосибирске, Сочи, Санкт-Петербурге и Самаре. Согласно новым правилам шоу, каждый участник во втором сезоне получит по 100 секунд на представление своего проекта. В 2016 году мы запустили производство вот такого материала, это материал, который позволяет делать неубиваемые игрушки – пластилин, пластилин после а, отражения превращается в резину настоящую. То есть эти игрушки невозможно сломать. Спустя какое-то время мы начали а, производить, продавать, а, тестировать спрос. Участие в кастинге приняли не только студенты, выпускники и начинающие бизнесмены, но и учащиеся лицеев и школ, в том числе и эти лицея КФУ. Мою семью пришла это страшная болезнь, страшный диабет, и я не мог видеть, как моя бабушка мучается каждый раз, когда полис обычным геометром, а, и поэтому я решил что-либо что сделать, попытаться а лекарство найти и изобрести да, намного сложнее, чем прибор. И поэтому я решил сделать именно неинвазивный гликометр, с помощью которого можно будет а, хотя бы без, не, не так болезненно и не так дорого а, получать информацию о уровне крови. Те, кто успешно проявит себя на кастинге, будут приглашены на съемки шоу в Москву. В ходе испытания претенденты смогут побороться за денежный приз, поддержку инвесторов, а также рассказать о своем изобретении на всю страну. Диана Шилова, Леонард Влесьяров, Универньюз. Казанский федеральный университет укрепляет свои связи с иностранными партнерами, обмен студентами и преподавателями, взаимные официальные визиты представителей вузов. Об одном из таких в следующем сюжете.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 Дмитрий Гомжин, Эльшат Ахмадиев, Денис Сипайлов, Универньюз. Рак молочной железы является одним из наиболее часто встречающихся онкологических заболеваний среди женщин. Специалист Казанского университета убежден, чтобы увеличить процент вылечившихся, необходимо подобрать индивидуальный подход к проблеме и персонифицированный подбор терапии. О данном исследовании подробнее расскажет Адель Шамилова. Группа клеточной и молекулярной онкологии продолжает развивать важные проекты. На этот раз речь пойдет о ее сотруднике, аспиранте Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Алмазе Ахунзианове, который ведет работу над разработкой тест-систем для персонифицированного подбора терапии рака молочной железы. Работа выполняется в рамках сотрудничества с республиканским онкологическим диспансером. О том, в чем заключается данное исследование, нам удалось выяснить у самого молодого ученого заключается в детекции и определении уровня длинных некодирующих либо кислот в сыворотке венозной крови пациентов с раком молочной железы. Данная информация несет прогностическую значимость и является крайне ценной при планировании терапии. Такой подбор терапии рака молочной железы является ярким примером персонифицированной медицины. Данное направление медицинской науки является относительно новой и заключается в персональном подборе препаратов, основанного на индивидуальных особенностях конкретного пациента. Например, на генетических особенностях опухоли. Пример при раке молочной железы. При наличии на поверхности опухолевых клеток рецептора HR2 Возможно эффективное применение препарата герцептин, представляющего из себя антитела к рецептору HR2. А при отсутствии HR2 назначение и применение препарата нецелесообразно. Это пример персонифицированного подхода при терапии рака молочной железы. В завершении стоит отметить, что данное исследование получило грант в размере 500 тысяч рублей в рамках юбилейной программы Умник. Эта сумма позволит развивать проект в течение двух ближайших лет. Адель Шамилова, Ленардо Влетяров, Универньюз. Решить возникшую проблему с бытовым мусором в России должен федеральный проект ⁇ Чистая страна ⁇